Всем привет! Всем привет! Еще один обзор про веселые прилипалы. Сейчас я вам расскажу, так же как и в первой части, как за меньшие деньги приобрести больше стикезов Вот на этой неделе, значит с 10 октября по 23 октября, покупая вот эти все товары, которые указаны на одной странице, вот переворачиваю на другой, вот они какие товары, за каждый из товаров не как в прошлый раз за два товара одна прилипала, а, а теперь за один товар любой одна прилипала, вот сегодня где-то рублей на 600 мы купили и нам досталось 9 прилипал. Сейчас будем открывать. Осталось нам совсем немножко для заполнения вот такого красивого домика для прилипал подводной лодки. Открывай, открывай. Так, нам э, вроде попался, сейчас я открыла, чтобы посмотреть. Давай, давай. граф кальмары или что? Нам остался граф кальмары, жабс. А, да. лава. Осталась... Так, это повторка. Жабс. А, нам чумазик попался, да? Да, чумазик. Чумазик. Вот здесь красивая игра. Шары. Шары попался. Он тоже повторный. Хотелось бы не повторить. Это что у нас? Это Кто там у нас? Вихлюн Вихлю. Пока неудача Опять повторка уже Повторки есть О -о -о. Не везет Ну да. ничего Будем покупать дальше да. Товары а, На опять прилипалы. повторок, повторок. Как их так делать? Вот это да. Я... А ведь кому-то имена не нужны. Угу. Так, опять! Повторок, повторок, повторок. Вот это чумазик, а. Ничего Чумазик-то уже нам надоел. Дракон. Драко. Тоже повторка. Ну, хотя бы не повторка. Ну, у нас это есть, по крайней мере. Нет, ну и что, последний? Два вообще. Два последних? Опять повторка. Это у нас кто? Это Чукапи. у нас Чука. Чука... А, можно попадать в какой-нибудь пизаж. Давай, давай. Нет, все таки повторка. Что это у нас? Это у нас... Милош? М -м Милош, да. Yeah. Yeah. Ну что ж, у нас еще один повторки uh -huh. Опять у нас Не хватает граф кальмара И uh -huh. Жабса uh -huh. Ну вот еще раз напоминаю Что вот на эту группу товаров С 10 по 23 октября Один к одному Один товар, одна прилипала Подписывайтесь на канал Тыковка ТВ Ставьте лайки Ну или дизлайки, если видео не понравилось все, всем пока. Пока.